Привет, меня зовут Петрухин Алексей, я являюсь профессиональным сварщиком в сварки. Сегодня с тобой мы разберем, как выполнить стыковой шов с постоянной подачей присадки. Советую тебе сделать разметку. Один спецодежду. После чего вы можете сгибать локоть. Это и все секреты Кстати, не забудь поставить лайк под этим видео Чтобы я его смогли увидеть как можно больше людей И оно стало кому-то полезным И не забудь подписаться на канал Так как это мотивирует меня снимать больше видео Для тебя Вдыхай Теперь мы должны разметить с тобой металл Я его размечу 50 миллиметров Маркер у меня толстый, но это ничего, мы же не образцы делаем. К примеру, для нас, да? А для себя. Еще одна. как ты начнешь резать, я посоветую тебе сделать вот такие вот риски. Это поможет тебе в дальнейшем выставить все ровно. Потому что может получиться так, что ты отрежешь криво, но когда ты будешь сварить вот эти риски, у тебя получится идеальный зазор везде. Прежде чем приступать резать, один спецодежду. перчатки, потому что защита превыше всего. И одень защиту для глаз. Это очки какие-то, либо маска, либо вот такая вот, вот маска, которая позволяет резать, не снимая основной маски. А можно сделать все проще. Дать точки, взять какой-то кусок металла, либо полосу потолще и болгаркой резать вот на вот этот металл и отрезать и это будет очень даже ровно но если есть дилетина так это вообще проще После того, как мы подготовили металл, советую тебе сделать разметку, взять штангель-циркуль, либо какой-то другой инструмент и разметить. Я выставляю, я выставляю 2 мм, но это в моем случае. Делаю разметку вдоль всей пластины. Делаю это на двух пластинах. Делаю это для того, чтобы как-то себя стабилизировать. Дальше я дам прихватки и смысл этих рисок заключается в том, то что я должен буду швом не выходить за риски, а находиться в этой границе. Это в дальнейшем стабилизирует меня, будет ровный шов идти и разметка уже в дальнейшем будет не нужна. Как же выполнить данный шов? Давайте начнем разбираться с той руки, которая отвечает за горелку. Я привык держать горелку таким образом. Я завожу руку под горелку. Кладу держак между большим и указательным пальцем. Остальными же, тремя, да, я обхватываю горелку. Указательный палец у меня отвечает за включение и выключение. Вот этим местом я упираюсь на металл, либо что там рядом есть. Если ничего нет, то значит это в подвешенном состоянии. Если тебе неудобно, ты можешь взять горелку вот таким образом, отхватить ее, то теперь у тебя большой палец будет отвечать за включение и выключение. И вот этими двумя пальцами ты можешь упираться на металл. Хочешь двумя, хочешь одним. Хочешь э, не на вытянутых пальцев, а но согни их. да, И тебе будет возможность вести. Как бы вариантов много. Но вот эти два это самые удобные. Дальше. Как же вести горелку так, чтобы она не дергалась? забывать такое то, что ты начинаешь вести, ребята, что -то, так вот все, это вот так все гуляет, и ты не знаешь, что же сделал. Первая ошибка это у вас нету жесткости вот в этом месте. Ну, а вторая то, что вы не сгибаете локоть. Ваша задача, чтобы от плеча до локтя была жесткость. Как будто вот вам сюда ставили какой-то ну, арматуру доставили да, сюда или швелер сюда приварили вот либо скотчем куда-то прилепили и вот это место у вас должно быть жестким вот здесь вот, вот отсюда вот до сюда жесткое место после чего вы можете сгибать локоть и у вас движение в любом случае будет уже ровно просто вот нужно согнуть и все вот, нужно сгибать сгибать Здесь все понятно. Теперь та рука, которая отвечает за подачу, она должна уметь подавать то, что как вперед, так и назад. Вы кладете руку и постоянно подаете присадку в сварочную ванну, потому что присадка должна находиться постоянно там, иначе он начнет с шариком, либо какие-то другие проблемы начнутся. Вот. Должна подаваться под острым углом относительно металла. А вот сама горелка должна находиться не вертикально, а под небольшим наклоном. И вы начинаете сварочный процесс. Если вы будете вести просто, ну, вот на себя, то есть вероятность того то что шов у вас может вернуть влево или вправо потому что как бы здесь жестко не было но все-таки но ну, вы вернете поэтому я советую делать небольшие колебания это как бы разгрузит что ли шов он станет им станет управлять намного легче да вы его как бы разбиваете чтобы ну, не, не знаю по крайней мере, я советую тебе, чтобы ты делал небольшие колебания. Не нужно делать вот такие, там, да? как будто вы сейчас куда-то там полетите. Небольшие колебания при этом протягивать и постоянно подаете прицелку. Сегодня ты, я надеюсь, понял, как выполнять стыковое соединение с постоянной подачей присадки. И давай все-таки подытожим, что я сегодня объяснил вот на этой чудо-доске. Это у нас с тобой металл. Горелку нужно держать не перпендикулярно металлу, а немного под наклоном как бы там в книжках не писали, 83, там 17 градусов. Первое, если мы будем держать вертикально, тогда мы не сможем видеть процесс сварки. Я говорю про стандартный набор. Поэтому нужно немножко завалить, чтобы это было под наклоном, но только не сильно. Потому что если мы завалим сильно, у нас э, дуга начнет греть присадку и начнет скатываться шариками. Поэтому ходов небольшими. Наклоном. Вольфрам. Расстояние между вольфрамом и металлом 1-2 миллиметра. Здесь у нас с идет сварочный шов. Присадка подается, но желательно, чтобы была под острым углом, и постоянно она должна туда подаваться, то есть ты ее должен немного подталкивать туда. Глаза у тебя смотрят сюда, на вольфрам, чтобы у тебя здесь было расстояние, и сзади. Как у тебя выходит что Он идет ровный или буграми, да? Ты должен это контролировать. Сюда, сюда, сюда. Все. Наклон, присадка, расстояние между металлом и постоянная подача. Так что, я думаю, объяснил, донес до тебя, как это делать. Так что, пиши в комментариях, было ли полезно тебе данное видео, Но а с тобой до встречи в новых видео. Пока!